Находим сейчас около дома правительства здесь такое вот сооружение сделали предполагается что это такая своеобразная лавочка скамейка Видели виде ледокола где она выглядит не очень, чуть позже увидите как она светится в темноте Фото скамейки сделан из специальной стали по контуру добавлена подсветка подсветка на проезжей части ее отделить стена скальной породой полагалось ну, предполагалось, что здесь парковались машины, и поэтому решили здесь такую оставить, такой арт-объект поставить. Не знаю, как это назвать. Не знаю, чтобы здесь парковались машины, заезжали, мешали кому-то ездить или ходить, как указывалось. Ну, вот, что есть, то есть. В принципе, днем оно выглядит несуразно. А вот когда подсветка и вечер, довольно-таки неплохо. Хотя многие критикуют это сооружение, что есть, то есть. вот, пожалуйста, с подсветкой. Всем другой вид. Стараюсь, это ледокол. или по крайней мере, бы сделать, чтобы это было похоже на ледокол. В если бы я не знал, я бы не проверил, что это ледокол.